Мы тебя ждем, у нас мало времени. Нам нужно точно переаттестация. Алло, пришли мне вот. наряд, наряд полиции, пожалуйста, на меня двое. Оскорбительно приставят и нападают. Петергофский Где нападаем-то? А, по подошли сюда наряд, пожалуйста, патроны пустовой Вызвали и все. От объяснений отказываются вот эти. Сейчас, соответственно, сюда вызовы. Нагрудь а то на небо вот на а много в кадре а будет. Какие основания есть? Мы э, вы вызывали для... полицию. Да вы... вы вызывали полицию. Держи. Дистанцию, держи. Вы вызывали. держи дистанцию, капитан. Так документы, покажения пришли от меня. Что вызывал то кричит капитан? Вместо того, чтобы позвонить по номеру указанному в карточке, вот. капитан цирк устраивает, судя по всему, цирк. Кричит на весь магазин, кто вызывал. А вы кто? А? Вы А вы? А вы врач? А вы врач? А вы врач, чтобы диагнозы ставить? Снимают девочек на трассе, а я фиксирую. Капитан, представьтесь, если вы капитан, если вы сотрудник полиции вдруг Мне наил на этот цирк смотреть, капитан. Капитан циркин. Вот замечательно, вот так вот. С этими объединения любви разговаривать вообще не хочу. Вы врач? Капитан, ты сейчас клеветать Признаками здесь будешь. Вы а да, стоите. Опа торговец Ты сейчас лезешь по 286 -то тогда стоит. А ты, а вы? Ты. Именно ты, именно ты. Вы. Я ты. тебе буду говорить на ты, а ты нам вы. будешь говорить на вы. Все понял? Вы. Все понял. Никак нет. Нет, никак не понял? Нет. Плохо. Что ты такой непонятливый сейчас? А ты жалобу получил руководство. Сюда. Немедленно. За Вызвать соответственного от руководства Выполнить законные требования гражданина а После того, как ты начал здесь заниматься клеветой Утверждать, что, что люди находятся сделать? в опьянении Которые совершили а вызов вы полиции Вы тоже неадекватны вот Я на ваши деньги работать Заработать не собираюсь Вас никто не спрашивает Вы, на так, наши вы так живете на наши, на наши деньги Я исправно плачу налоги в бюджет Судя по вашему говору Вы не местный даже. И а какая разница, местный да, или не местный? И, и что? что? Он не похож на гражданина, я что ли, значит? Мальчик, местный или мальчик. не местный? Не разговаривай. Просто молчи тогда, стой. И ответственного вызови тогда. А, ты еще здесь клоунами будешь обзываться? Хорошо. Наглец Хорошо, такой Хорошо, фамилию мы твою знаем. Звоним тяжелую. Звоним что в дедурную часть, оставляем жалобу на капитана Циркина, который судьба сракушует эту «Пятерочку». Я Я должен... Я Я должен... Деньги, Здравствуйте, пришлите, пожалуйста, в магазин «Пятерочка» Петергофская, 3 дробь 3, ответственного от руководства. Здесь у вас приехал капитан Циркин который э, обзывается на заявителей, на двух заявителей клоунами, вот который э, клевещет, и пошел, что, и находится пошел. в стоянке якобы алкогольного опьянения и, и зачем-то это... сейчас ушел в особное помещение с директором магазина о чем-то там договариваться. Показать. Кошмар, что же полиция? Это не полиция, это мусор тогда. Это крыша, как к магазину приехала. Сообщили о детской просрочке, он пошел с директором о чем договариваться. Заявители обзывают клоунами. Ему министр такие полномочия дал? По всей видимости, да. Он вместо того, чтобы позвонить заявителям, стал кричать на весь зал, кто вызывал. Ну, я своему товарищу говорю, вместо того, чтобы позвонить, участковый начинает кричать на весь зал, кто вызывал. Ну, в карточке же есть номер. Вот. Этот участковый начал на нас кричать, что мы клоуны начал утверждать в утвердительной форме, что мы якобы в алкогольном опьянении при других посторонних людях, хотя мы вообще в жизни ни грамма не пьем. Он ушел о чем-то договариваться с директором в помещения. помещения. А вы что думали, вам Спасибо, вашу вам детскую прощать. просрочку будут пожизненно прощать? Это дадут вам право на торговлю детским просроком? А вот я не прощу, я потребитель, у меня есть права. Я им обязательно воспользуюсь. Закону, федер, а вот, вот, вот, вот. Что я и делаю в данный момент? Вон, Что у вас там этот капитан забыл? является это... органом. Каким? Каким органом? Каким органом? По... Вот по моему мнению, он является тем органом, который ниже пупа в, в данной ситуации. Это в я Возьми. в камеру говорю. Мне это не надо. Если он так делает. По моему мнению, это не сотрудник полиции. Это самый настоящий мусор. Стоять, стоять. Слышь, стоять, капитан, стоять, ты стоять, что вы? там забыл? Выходи, стоять. сейчас лейтенантом станешь. Стоять. А я туда не иду. Стоять. Давай выходи оттуда. Говорю, лейтенантом сейчас станешь, капитан. Ничего не попутал, заныкался там в служебном помещении. Нас, да, поведение. Вы карты оплачивали, пройдите на карты. Вы обратились ко мне с определенными действиями. Обратился, я много к кому меня обратился сегодня. Ну да, я в опять ухожу с работы, а у меня стоит детская просрочка. Карту нужно прикладывайте, пожалуйста, я ухожу с работы с 19.00, а рабочий день у меня с 8 до 5. Серьезно, а во да. сколько же я вчера был? Понятия понятие имею. Моя рабочая весь по таблице. с... 8.00 до а -0 -0 -0 -0. да? Мы работаем по законодательству. Если я вижу да, вот это, если я здесь вижу это, грош цена в вашей работе. Так а что вас там делает сотрудник полиции? Он делает мои услуги безопасности. А зачем службы безопасности? А он уже делает. Что, что именно? Оформлять магазин да или нет? А он еще бездействует ну, там он сидит. Он сказали. Он ждет, он ждет вашу службу безопасности для того, чтобы служба безопасности дала ему распоряжение, да? Оформлять магазин или не оформлять? ему дали это, как он ждет для того, чтобы оформлять магазин? Он ждет магазин. Своего, свое руководство и мое руководство, не мое руководство, а мою службу безопасности и своего руководителя. Ну, у него нет руководителя, у него есть начальник. Начальник мне это неинтересно, я не слушаю в полиции. он еще там сидит бездействует, он ждет службу безопасности пятерочки. Главного упора нет, только маску сейчас надел почему-то. Вы служить-то будете или нет? Или будете только работать? Циркин, заявление будешь принимать? А, Циркин, мы тебя ждем, у нас мало времени. Нам нужно точно переаттестация. Алло, пришли вот. мне наряд, наряд полиции, пожалуйста, на меня двое оскорбительно пристают и нападают. Дядя Петя, ты дурак? Старый, корпус. Где нападаем ты? А, по подожди сюда наряд, пожалуйста, патруль пусталую службу. Смотри, у нас камеры нападают есть. Надо уже стало терпеть. Сыркин, рапорта э, со враньем теперь не работают. Есть видеофиксация. У меня тоже есть видеофиксация. А то нападаю. Видно у тебя видеофиксация это. Мы-то стоим, мы-то стоим в, бляди, мы стоим в двух раз, метрах да, от я я вижу, тебя. Сыркин, это твоя главная ошибка. А мы с тобой будем разговаривать на ты, а ты с нами на вы. Мы стоим в двух метрах от тебя, как мы напали на тебя? Я в машине служил здесь. И что? Поэтому так ты же говоришь, что мы на тебя себе. напали. пристаетесь. Э... А напали ты здесь как? Мы сейчас ждем ответственного... Каким на то, образом напали, напали, напали на тебя? Конечно, там напали? Конечно, там напали. У тебя голову заниматься. не напекло в машине? Прорабатывайте деньги дальше в блогерах, в интернете, я очень рад. Сейчас приедут, разбираться. разбираться. И что дальше, что приедут, что разбираться? Да тебя Все, оформим и за бездействие. Тебя оформим за бездействие. Пойдешь мести улицы. В конце какой? концов, я гражданин Российской Федерации, который да, дал тебе полномочия. А я с Луны прилетел. Вы, наверное, от Навального, я так понял. Да же. какая разница, откуда по я? Разговор, по разговору, наверное, Навального. А тебе какая разница, Ваш откуда я? А Тебе господин. какая разница, откуда большая я? Разница, большая разница, у вас, конечно, да что за У вас стиль общения Навального? Да, да какая тебе разница, какая у меня стиль да общения? Большая разница. Да я уже заметил, что у тебя большая разница с вами на вы, культуру, на уме Да культуры, ты обязан на вы, на вы. Да мы не можем на, на ты обращаться Все, вот, вот, ты, вот ты к нам на ты Не можешь обращаться, тебя я регламент заставляет вообще не общаться, Серьезно, бездействовать будет? У нас два заявления, Циркин Вот смотрите, граждане Вот такие вот у нас нынче менты пошли Прячется от граждан в машине, в машине, в наших машинах а прячется. Он, он, он, он брызгал, да. Олезает, и, наверное, на, на улице масочку ты в кей. своем уме, так, по капитан. А ты в своем уме в машине сижу. Головной смысла? убор зажимал. Это у тебя потому что посеял? по регламенту где положено. Посеял? Где посеял головной убор жетона? А у меня не положено в маске на улице носить маску. Только в общественных местах. Да будет тебе известно так. Зафиксирую еще раз гос номер. У МВД по Красносельскому району. Государственный номер R811878 регион. У вас с головой все в порядке? Раскаиваюсь, это я виноват. Циркин, вместо не того, купите, чтобы устраивать цирк, купите, надо пойти протоколом убежал. осмотра, изъять а это я все, и все. Полиции, не купите, все. У, У пускай, вас с головой все пускай, в порядке, пускай, товарищ, товарищ капитан. Все, все, все. все? все вот ответственный едет. Вот, вот. вот. ответственный приехал. Нет, ну как с ним Тебе какая управлять? разница, что я там ношу, а? Тихо, ответственный сейчас пусть представляется и пойдем мы показывать. Здравствуйте. Олег как инспектор ДПС. Вы ответственный, да? Я сюда Ответственный по поводу чего? Не знаю, зачем мне ДПС? ДТП, да, что ли, произошло? Мы Тут вызывали ответственного от руководства. А я не к вам приехал, я да. А, у него ДТП а, произошло? При чем здесь ДТП? Ну, ну, сотрудник полиции. Ну. А, он вас а ДДП, вызвал, ты непонятно ДДП, зачем. Еще раз, сотрудник полиции. Я, ну, а. я сотрудник полиции. Ну мне приставаю. А -а. да. Каким образом? Да. Машине подошли к ней. От нас уж хотите что сейчас. Что дальше? Да. Что подойти нельзя? Стоят без масок. Без масок на улице. На улице. Это блогер, деньги заработают. На улице без Закупили масок. но ну, ты тут не понимаешь. Закрутили пятерочки, просрочный товар, вызвали и все. А то без не отказываются. На грудь направляю, а то небо. Сейчас, соответственно, сюда вызвали. а то небо много в кадре будет. Вот. Сыркин самый настоящий кадр, суд не считается. вот это не эти... вообще не представляются, Потому кто что данный капитал не адекватный. Документ, ничего. У вас есть с собой документы поселяющие? С какой целью интересуетесь? А основания какие? С какой целью интересуетесь? Документы. документы да. да. Проверка документов. Основание. Еще раз, основание проверки документов. Нет, вы основания. хотите проверить документы для чего-то. Вы здесь для чего находитесь? Скажите, пожалуйста, вы для чего вызвали? Какие основания есть... Э, Мы для, вызывали да, не, не Тальше, вы вызывали полицию. Вы вызывали полицию. Держи дистанцию, капитан. Вы станцию, капитан. Так документы вот покажите причину меня. Так вы масочку-то оденьте. Вот не метра не На На ну, там, полтора ты, метра держать меня. полтора метра. Ты вдруг не знал Ты Отойди от меня. Ты мне неинтересен. Вы все тогда. Не подходи ко мне. Вот этот неинтересен. А чего вызываем тогда? никто не говорим. Мы вызвали ответственность, да, вообще вызвали заявление? сотрудника полиции. в кабинете уединился? Да вообще откуда родом, дорогой мы с таким разговором-то? Тебя волновать не Он, должно, вас Травма циркин. головы у вас, черепного мозга, травма часто будет? Тебя были? волновать. Ну судя по всему, ну, судя у по у себя, семья, да. я вижу, у вас язык-то хороший, получайте неоднократно. Так для чего вы мои документы-то? Циркин, не, не твое дикот, дело. Вы хотите какое-то да? удовлетворение от них получить? что происходит. Происходит то, ну, что данный да, капитан да, бездействует. Да, да, да. Смотрите, вызвали да, участкового для оформления да, да, да, детской просрочки. Но... Участковый Пришел говорит, участковый, начал говорить, что ты, мы якобы бухие, начал обзывать нас клоунами. Все это есть на видео, значит, уже, уже отправлено в редакцию, мы являемся журналистами. Журналисты. И уже редакция в Москве ржет над этим, Тиркиным. А скажите, пожалуйста, вот вы являетесь журналистами, там снимаете у вас списки документы о том, что вы считаете журналистскую деятельность по себе. У вас какие-то есть, документы уходите. Не нет, ну я просто интересуюсь. Циркин, циркин, вы... циркин, с тобой разговор сейчас нет. Смотри, человек не знает мою фамилию, да? Ни он не представлялся, да и меня даже никто не спрашивал. С тобой сейчас разговор прошел, об этом нет. Да, документы 4 есть, метров, соответственно, мы вот руководство покажем. Знаю. Конечно, Прошу. знаю. Я много и про кого что знаю, Циркин. Я даже больше о тебе уже знаю, чем ты полагаешь. Без проблем. Да вот у нас журналисты... Здравствуйте. Ли, в Здравствуйте. Журналисты... А ли, в вы не понятно, руководство. от да? Заместитель начальника вы отдела полиции 82-го течи Алексей, Алексей, Алексей Олегович, да. очень приятно. Алексей Олегович, купили продукты, включают детскую просрочку. Абсолютно все оказалось истекшим сроком годности. Приехал вот этот сотрудник полиции по моей информации фамилия Циркин, Циркин Скажите, Откуда у вас такая информация? А Цир, Циркин. Не перебивай. Откуда не у вас такая? Ты, Простите, пожалуйста, данного капитана помолчать, поскольку сейчас откуда вы старший с вами ну, разговариваете. А, здесь уже сейчас а, будет. Простите его Не Позорься дальше, пожалуйста. А вы позорите. без головного убора, во-первых, еще вышел. Они в машину заблокировали, не выйти, пришел снаряд был вызывать. Заблокировали. Сижу машину. За... Да, Столько испугался, вас двух человек испугался, вас а? а? вообще капец просто. Детей вас ты вас не, вас не вас боишься? Слушай, вот он, на твою зву тут зачем? Ты еще что тут? тут, тут э, хотел присесть... Посиди в машине, нас, да, успокойся! Корволочке да, вы... Да, э, давайте, ресурс, да, Скажите да. ему помолчать, прикажите ну, ему ну, помолчать. Так вот, помолчать. При тогда покажу, что мы Помолчи, капитан. Что мы якобы здесь находимся пьяные. У нас есть видеофиксация. Он начал называть и нас... Слоунами. Стали... И, и потом... И потом, и потом он уединился да, в кабинете с директором... Таким образом, он говорит, что делают как это э, неизвестное мне гражданин. Тыкал мне, кричал. Ну а ты причем... называл, это мне сказали. Нет, вы не, не звезли меня называли, а вы кричали здесь громко. Причем я несколько раз попросила. Я всегда громко говорю, у меня микрофон работает. Ну, вы слышите, да, в каком его То есть мы здесь Бог, Царь, разговариваем только мы. Я попросила потише, потому что здесь заказ зона. Здесь просто отцепать. Здесь... Я не вижу вашу пар... просьбу удовлетворять, Вероника. Так все это и происходило то есть, Никакой сотрудник полиции не оскорблял, не хамил, не грубил Ну видео не, будет, не Видео будет, надеюсь, то видео, когда вы себя или тоже будет не Все просто. у нас будет, да, Но я на тебя назвал на «ты» Да, ну я в Циркину сказал, потерял уважение, это кто назвал нашу время Вы, вы да, все-таки, да, все все все ну, а, Вас вообще, я прошу не Сейчас разговорим с отверстием. Я думаю, Вот, я здесь тоже... это я думаю, Да, на Вы без никуда не можете Ну, а вы камер боитесь. Как ваш Циркин? Мешает Не дают Ну, сразу? Я Большое не имею представления, ко мне обратился, я спросила, лодку, я покупатель, что случилось, я у вас приобрел просыпку просмотров. Хорошо, я вам сейчас сделаю возврат, без всяких личных и так далее. То есть вы не знаете, что что-то. Да, я вот, не вот, знаю, да. Мужчина стал кричать на весь магазин, есть? что да, он да, ничего не хочет, да, возврат да, ему не нужен, он будет сейчас всем писать, заявления и так далее. И так далее. Я ему сказала, что это будет юридический отдел моей компании и судьба безопасна. На что, видимо, он вызвал кого-нибудь. Значит, давайте так, будем делать предположим. Поэтому, как бы мы не хотели их или хотели, я так, бога, вы, я... вы будете я... давать объяснение? Объясни по, по факту да, данной просрочности. Вы можете отказаться соответственно статьей 51, можете написать. Я лично писать ничего не могу. Будьте любезны, тогда как должностное лицо, Сейчас едешь, Хорошо, в, а в любом случае сотрудник безопасности пускай <просить> приезжает, но у нас он это без без ну, как обычно да, это да, да. делается, а даже да, да. при копия устава, может быть приказ на назначение, все больше, чем у нас. Это я Да, это вы, это вы нам предоставляете. Да, это да, только да, а полиция. Ну, вы Пожалуйста, скажете, скучайте. я вам соответственно. В общем-то, у меня ничего нет. Да? Ну, все просто и я бы хотела, О, чтобы один, вы человеке объяснили, что вести себя, наверное, как-то надо покореть. Здесь люди работают, и люди Вероника, за ты директор магазина, а не воспитатель. И точка. Тебя руководство ООО и x 5 ритейл» группа. Твои полномочия, в руке, в полномочия не прописывало такого пункта, Мои как воспитательская работа с покупателями. А людям, которые так, нарушают тебе, права меня порядок, есть есть я, я сейчас ничего не нарушаю, Полиция обязана зафиксировать данный факт. что я пожалуйста, Поэтому сейчас, в данное время, будет фиксация. Расчет, потому, потому, потому что, что здесь траурный зале. зал, а не магазин Есть «Пятерочка». Расчет, вот у Вероники Дмитриевой. Руководство, обратите внимание на Веронику Дмитриеву. Обратите на меня, пожалуйста, меня. Ой, Что за неострые директора пошли? Ой. Уважаемые зрители, большая просьба, срочно не звоните, раз по пять. Ивановой Светлане Владимировне супервайзеру этой помойки руководителю Веронике Дмитриевой по номеру телефона восемь девятьсот одиннадцать семьсот семь шесть восемнадцать девяносто и не спрашивайте, почему такие неумные директора а, работают в данном Тухлопритоне. Вероника, вот это, где мы находимся, для, это, по моему вас, мнению, по, Николаевна. помойка. Николаевна. У, Николаевна. У, Николаевна. У тебя здесь не написано, Николаевна, на У тебя написано, Вероника Я конкретно Дмитриева. для вас, Вероника Николаевна. Конкретно Вы для меня, вот на бэрчике написано, Вероника Дмитриева. Вероника вот, все понятно. И находимся мы сейчас по мойке, по моему мнению. Это, подчеркиваю, мое оценочное службу. Ппс вызвал. Задерживать двоих граждан. Офигеть надо. Шириф самый натуральный. Заблокировал. Заблокировали его машину. А то умная какая. Купи просрочку, сделай возврат. Дай утилизировать предмет совершения административного правонарушения, как минимум. Здесь описано качество, качество товара, что А вы? Я мимо проходящих гражданин А что мимо проходящий гражданин? Ну, то есть не участвует Вы не участвуете в этом процессе, да? А что он а там делает тогда? Дойдите? Левопытствует, что ли, гражданин? На самом деле, если Левопыт, давай полагать, левопытные что это местная служба безопасности. Данный осмотр зафиксирован в ходе в соответствии с статьей 26.6 по СССР. Вот. Mm -hmm. как как. Mm -hmm. Ну, как и э как? -э, ну, как должностную лицо, не знаете, mm -hmm. что за знакомиться? Ну, я сейчас уточню, Что это должен подписывать я или ДМВ, и, потому что... Твой же директор. Ну, я директор, но я не являюсь на судебное разбирательство и так далее, у меня нет таких полномочий. А здесь в никто не приглашает. Ну, это протокол осмотра моста, места происходит. Пожарную инспекцию и так далее является у нас выплат э, безопасности. Я не являюсь представителем данной конкретной ситуации. Это протокол осмотра с участием должностного лица, с директором со общаться? Я уже с вами пообщалась, да, Ну и что? что я лицо участвующее, да. я имею да. право да. высказывать да. свои а пожелания я в и замечания. В я не хочу Вы смотреть, сейчас должностное лицо. Я сейчас в полицейском отсюда. Ну, а я с вами одновременно. Mm -hmm. Да? Я уточню, не могу взять, я не продаю. Нормально. Смотри, а -а -а. ну, да? а -а -а. какой А У вас звание полковник, да? Mm -hmm. Полковник, да, у вас звание? Полковник. А -а -а. Полковник, да? Вот, полковник, три. А можете Света пояснить, две. почему данный гражданин э, с синей сумочкой в очках э, был вот в этих документах? В что проток... что, что? протоколе э, административного правонарушения ВАЗил. Ну, он имеет в виду. Что, пояснить. Что, что здесь он представился? Значит, вот. он вам не представился, мне он представился, предъявил документы. Служу России и тому подобного. Друзья, вы вам служат, это а не России, Что, не заметил? Или вы работаете до сих пор еще? Дальше работает, не, не служит, да. <звы> а полу не получилось нас забрать. <звы> не, ну вызвал, маски шоу какие-то вызвал, <звы> короче. ДПСника вызвал. ДПС приехал, значит тебе ДТП, что ли, произошло? <звы> что он там еще гнал на меня нападают да, да меня обижают бедного несчастного это вообще жестяра обидели суслика нагадили в норх. Ну вот народ а, это было перед шоссе 3 корпус 3 магазин пятерочка и идет ухляк это красносельский район города героя ленинграда ну и конечно же невозможно не обратите внимание на участкового Дыркина, или как там, а, Циркина, Циркин, Циркина, вот. а был у нас Дыркин, или... а, Дыркин бы у нас с тобой был, вот, ну, на этой ноте наш рейд в Тухлопритон пятерочка заканчивается, Циркин, который вообще просто очередным беспределом ментовской тупости стал, уже уезжает, вот. ну, заканчиваем всем спасибо, всем пока, с вами был Клуб Патриот и Кирилл, канал Яковлев Лайф. Всем пока.